На моем избирательном участке 22,99 было много людей, которым явно заплатили за голос. Периодически подходили люди и спрашивали, за кого нужно голосовать, сколько за этот оттуда денег и где их получить. Некоторые вслух скандировали в зала Зорина. Я наблюдала в основной день голосования в воскресенье. Прихожу накануне на избирательный участок, чтобы познакомиться с участковой комиссией. И получить удостоверение на завтрашний день, чтобы завтра этим уже не заморачиваться. Секретарь говорит, ну, вообще-то у вас смена наблюдателя, то есть сегодня одна, а завтра другая уже. Вам нужно согласование с Кружной комиссией. А я не изучила 67 закон про выборы, статью 27 про статус членов комиссии, про формирование комиссии. Ничего такого там не сказано. Я ей говорю, как бы, а с чего бы? «Ну, ладно, оставляйте ваше заявление, мы его должны рассмотреть в течение пяти дней, но для вас постараемся побыстрее». Но ну, это меня тоже не устраивает. Должна собраться комиссия. Вы видите, у нас кворума нет, у нас всего три человека, должно быть семь. Мы по вас примем решение». Я говорю, «Да какое решение?» «Ну, там есть специальная форма решения, все оформлено, скажите мне эту форму, где это сказано, где она утверждена». Долго я с ней разговаривала, в какой-то момент появился... Такой представительный человек показал удостоверение члена окружной комиссии и начал то же самое говорить, что вот такой порядок. Я говорю, ну какой порядок? Дайте мне номер этого порядка. Какой пункт в этом порядке говорит, что нужно какое-то еще согласование? Вот я, вот мои документы. В общем, в этот день так ничего не случилось. На следующий день я пришла пораньше, раньше даже членов комиссии на участок. Выдали мне мое удостоверение без вопросов, потому что никакого порядка регламентирующего вот эту смену наблюдателей на самом деле не существует. Просто я так понимаю, у них была установка по возможности не допускать наблюдателей к работе комиссии. Ну, в общем, со мной это не прошло, Наблюдал я весь день. Отдельной легенды этих выборов стали наблюдатели от партии «Новые люди». С самого утра наши ребята в чатиках писали, что наблюдатели от новых людей жестят. Пишут десятки жалоб по пустякам, например, из-за того, что участок открылся на 10 минут позже положенного. Кто-то даже писал, что платит им не за само наблюдение, а за количество жалоб, которые они напишут. Вообще, все хорошие наблюдатели заинтересованы в работе друг с другом, даже если они от разных партий, потому что цель-то у них одна. С этой мыслью в голове я решил получше познакомиться с нашими новолюдными наблюдателями. Звали их Никита и Саша. Молодые ребята, недавно поступили в ВУЗ. Пообщавшись, мы с ребятами поняли, что друг другу мы друзья, и постоянно друг друга прикрывали. По очереди ходили в туалет и покушать, подсказывали друг другу какие-то части закона о выборах, прикрывали друг друга и снимали на видео, когда были конфликты с избирательной комиссией. Когда во время подсчета голосов у нашей председательницы снесло крышу, и она начала пытаться выгнать наблюдателей из полиции и очень жестко нарушала процедуру подсчета голосов, Разрешить эту ситуацию как-то мы тоже пытались вместе. Ну и офигевали от всего произошедшего мы тоже потом вместе. Думал, что их наблюдатели будут только мешать, а в итоге мы друг другу только помогали. Надеюсь, что хоть ребята и пришли за деньгами, но в политике они решат остаться. Про оплату количества жалоб, кстати, со слов ребят оказалось, что это во время тренинга им так пошутил кто-то из их руководителей. Много кто из наблюдателей от новых людей воспринял это буквально и их Колл-центр весь день офигевал от количества жалоб и просил ребят писать жалоб поменьше. У меня было забавно с отдельным подсчетом досрочных голосов. Председательница сначала сама по своей инициативе нам все детально объяснила, что мы сейчас будем утром штамповать бюллетени досрочки, чтобы опустить их в урну. 64 досрочных голоса, мы их опустим. Я думаю, вау! Она все знает, мне вообще не надо будет вмешиваться, классно. Оказалось, что она имела в виду, что подсчет досрочных бюллетеней это буквально подсчет досрочных бюллетеней. Мы их положили в урну 64, мы их достали из урны 64. Считать отдельно по голосам она не планировала. Как это часто бывает, чтобы... Убедить их, что нужно все сделать по закону Мне пришлось потратить больше времени, чем мы в итоге пересчитывали эти несчастные 64 голоса Это я сделал в итоге сам, я член с правом решающего голоса, поэтому я имел право делать сам Поэтому мне как бы нужно было просто ну, добро от председательницы, чтобы это начать делать Долго спорили, как, это, как составлять акт об этом, об отдельном подсчете голосов И в итоге они писали от руки, э, сочиняя на ходу, что вот акт, что мы произвели досрочный подсчет. То есть у них не было бланка, и в принципе это они считали, э, в том числе, наверное, основанием того, что такого не бывает, что я хочу чего-то невозможного, хотя я им показывал статью закона, где написано, что если кто-то из членов хочет, то э, это должно производиться. Короче, все типично. Не было умышленного желания что-то прям нарушать, но была лень и плохое знание закона. Как всегда.